Борщ, славянский суп борщ объявили всемирным культурным наследием Украины. Вы можете меня спросить, ну, Татьяна, ты же русская, что ты об этом думаешь? Может быть, ты считаешь, что борщ это исконно русский суп? Давайте обсудим этот вопрос. Вы, возможно, пробовали уже борщ, это такой красный суп, красного цвета. Почему он красный? Потому что один из главных ингредиентов в борще — это свекла. Кстати, несколько интересных фактов. В Украине и в России тоже есть так называемый индекс борща. Это сумма, денежная сумма, которую используют, чтобы сказать о реальном курсе гривны или рубля. И эта сумма которую мы должны заплатить, чтобы приготовить 4 литра борща. 4-литровая кастрюля. Это как, например, в Америке или в других странах есть индекс Бигмака. Сколько стоит Бигмак в местном Макдональдсе? В Украине, в России есть индекс борща. Сколько стоит для человека приготовить кастрюлю борща? Еще один интересный факт. В Америке, недалеко от Нью-Йорка есть так называемый «борщевой пояс». Это место, где раньше были курорты. Курорты – это место для отдыха, которые были построены иммигрантами-евреями, которые уехали из Советского Союза. И чтобы говорить об этих людях, о местах, где они любили отдыхать, использую термин «борщевой пояс». Если посмотреть на фотографии этих санаториев, это очень необычно, это такие старые места старого стиля. Так что же я думаю об этом? Дорогие друзья, честно вам сказать, я абсолютно нормально к этому отношусь. Конечно, бывают моменты, когда на вечеринке, на ужине, например, я готовлю борщ, и моя украинская подруга может сказать это украинский суп, это не русский суп, и я должна что-то придумать. Но, на самом деле, я считаю, что ничего здесь страшного для России, для русских нет. Кстати, когда я была на Ближнем Востоке, я заметила, что та же история с хумусом. Что евреи говорят, что это их национальная палестинцы, что это их национальное, то есть вот это блюдо такие провоцируют дебаты. Также и борщ немного, не только в Украине, в России, также в Польше, в Молдове есть свои версии борща. Но у меня есть, дорогие друзья, тест. Когда мне говорят о какой-то новости, о каком-то факте, я делаю тест, то что я называю тест Харари. Есть такой писатель, автор, Виваль Харари и он написал очень интересную идею в своей книге. Он написал, что когда есть какой-то факт, это что-то виртуальное, абстрактное или что-то реальное, какая-то идея. Мы должны посмотреть, страдает ли человек или животное от этой идеи. И когда я слышу, что теперь борщ официально это украинское блюдо, я не вижу, для кого это большая проблема. Я также могу готовить борщ в России, в других странах, во Франции. Никто не запрещает готовить борщ, и никто не умирает из-за того, что борщ теперь официально украинское блюдо. Поэтому я считаю, что это не стоит каких-то дискуссий, дебатов, это никак не меняет реальность. И хорошо, что культура, кухня получает такое внимание от культурного наследия. А вы, дорогие друзья, пробовали ли вы уже борщ? Где вы его пробовали? И как вы думаете, нужно ли вообще блюдо закреплять за какой-то страной? Закреплять-закрепить значит сказать, что вот это только здесь. Это блюдо, национальное блюдо этой страны. Пишите, пожалуйста, в комментариях, ставьте лайк, если вам нравится такой формат, где мы обсуждаем какую-то интересную новость. Подписывайтесь, приходите на мой сайт, вступайте в клуб Русская Дача, чтобы получать видео и подкасты каждые пять дней. До скорого, приятного аппетита, пока-пока!